Всем привет! Я Ольга Дьяченко и я представляю для вас мой новый авторский видеокурс «Мужское белье 3 в 1». Вы научитесь шить шорты, плавки и боксеры для своих мужчин по индивидуальным меркам. Все подробности по ссылке в описании к этому видео. Всем привет! Сегодня я покажу вам, как выполнить французский шов. Этот шов используется при пошиве. Изделий из тонких тканей, например, из кружевного полотна. Также можно его применять при пошиве изделий из микрофибры. Например, боковой шов у трусиков. Если вы не хотите пользоваться оверлоком или если у вас его нет, этот шов вас выручит. А С лицевой стороны вот так вот красиво, чисто. С изнаночной стороны тоже чистый, аккуратный шов. Я специально работала вот здесь и буду вам сейчас показывать контрастными нитками, для того, чтобы было нагляднее. Для начала мы складываем детали изнаночными сторонами друг к другу, изнанка с изнанкой. И как бы по лицевой стороне. На 5 миллиметров от края, от среза изделия, прокладываем строчку, не забывая выполнять закрепку. Такая строчка у нас получается. Теперь мы должны приутюжить припуск шва на одну сторону. Приутюжили припуск шва. Теперь с изнаночной стороны деталей у нас вот так чисто. С лицевой стороны припуск. Мы можем срезать этот припуск до 2-3-4 мм близко к строчке. Аккуратненько срезаем и двигаемся дальше. Срезали припуск. Теперь складываем детали лицевыми сторонами друг к другу. Оставляя вот таким образом на ребро. Чистый край, и прокладываем строчку от края, вот от этого чистого края на 4-5 миллиметров, ровненько и аккуратно. Получился чистый аккуратный шов. С лицевой стороны обычный шов, с изнаночной стороны вот такая вот чистая конструкция. Этот шов вы можете использовать при пошиве трусиков, например, боковой шов, либо при пошиве боди из тонких деликатных тканей.